А мы вот уже пришли тебя проверить, Уже годик без нас. И не без тебя. Ой. Не надо на могилку заходить. Обходи по дорожке. Вот так, вокруг. Вот молодец. Ага. Лес. Лес. А это вот баба Серафима здесь. Где? Вот здесь покоится. О -о -о. Добрый вот день! смотрите, как надо трудиться. Моровьи маленькие-маленькие. Посмотрите, какой вкусный он паскалит. Да. Это они по одной вот этой маленькой соломенке, какой вкусный. Да, да. Трудятся и трудятся. Я да не надумываюсь, то сними, вот так вот. Здесь будем молиться, куражки надо снять. Ну, Чуть-чуть makes difficult